Внимание! Спойлеры! Всем привет! В этом видео кратко расскажу о Митсу и Такаши из аниме и манги «Токийские мстители». Воспитание Митсу было довольно суровым. Будучи старшим братом, он был обязан заботиться о своих младших сестрах и в то же время заниматься домашними делами. У них не было отца, а их мать всегда была на работе допоздна. У Мидсу есть две сестры по имени Луна и Мана. Он идеально брат, и заботится о своих сестрах. Однажды, играя со своими сестрами на детской площадке, он увидел, как маленький мальчик кого-то избивает. Этим мальчиком был Хаккайшиба. Он остановил его. Митсон начал его истинной цели силы и тому, как и когда ее использовать. В этот момент официально встретились командир отряда Митсуя и его будущий заместитель отряда хакай Шиба. С этого момента Хакка восхищается Митсуей как идеальным братом, не то что его родной брат Тайджи Шиба. О нем кстати есть видео, можете глянуть по подсказке сверху. Капитан второго отряда, Такаши Митсуя. Ты случайно не такими, Митсуя? Это гость командира, отвалите! Иди за мной. Что? Как-то раз Митсуя сбежал из своего дома оставив своих сестер одних. Он в одиночестве рисовал на стене красивого дракона. Но оказывается, он не был один. Позади Митсуя в темноте молча сидел Дракин и наблюдал за тем, как рисует Митсуя. В этот момент он впервые встретил Дракина и познакомился с ним. Митсуя был очень голоден, поскольку он ничего не ел с утра. Дракен предложил ему покушать, и он принял предложение Дракина и наелся до сыта. Взамен на еду Дракин присвоил себе граффити дракона. Кенчик предложил ему пойти к себе. Они отправились в место, которое он назвал домом. Затем Митце вместе с Дракеном играли в карты с какими-то девушками в борделе. Ему это место так понравилось, что он начал завидовать им. Он сказал, что им очень повезло, что у них такая приятная и свободная жизнь, и что он также хочет жить с ними. После этих слов, одна девушка пнула ногой ему в лицо и сказала, чтоб он шел домой. Дракен объяснял Митце, что это место не дом для девочек. Это просто здание, где они должны на время остановиться. Баджи, перестань. Какая муха тебя укусила? Через какое-то время они оба снова встретились, и у них была одинаковая прическа и татуировка дракона сбоку головы. Вот что имел в виду Дракен, что рисунок дракона принадлежит ему. Обеих за одинаковую татуировку прозвали как парные драконы со стонов». Все-таки успели. В 2003 году они вместе с Майки, Кеном, Баджи, Пачином и Кадзуторой основали токийскую свастику, где он стал командиром второго отряда. Сколотим свою банду. Я уже придумал, кто кем будет. Командиром будет крутейший во всей вселенной парень. Вице-командиром будет наш надежный братан Дракен. Мицоэ, который умеет нас всех строить, будет начальником охраны. А я и название нам придумал: Токийская банда Манджера. Отстой! А также он сшил форму Тосвы. И да, в школе Митсе был головой Швейного Глупо. Ух ты, вот это да! Утос, Мы теперь есть форма! Классный прикид! Круто вышло, Митцы! Всю работу на меня свалили. У Митцы очень дружелюбный характер. В отличие от Майки, он задержанный и спокойный человек, который сначала разбирается в ситуации. По возможности, он избегает вступать в драки, но он не отступает, когда это необходимо. Он также хороший старший брат, благодаря этому он понимает чувства других. Отвали от него, па, если не забыл. Такие Юмаса прикрылся именем Тос Райвел Баинаста. Эй, па! Тихо! Бешеный какой-то! У его друга начались терки с Мембиуса. Это и разожгло конфликт. Главарь Мебиус, Санай, кое-что натворил. Митса не только видит себя как брат своим младшим сестрам, но даже является братской фигурой Хаккая и Юдзухи Шиба. Они уважают его за то, как он справляется с ситуациями, и давал им важные жизненные уроки. Митце стал противоположен Сютайчу, который является старшим братом Хакая и Юдзухи. Майки хотел вытащить Патина с помощью денег, но Дракен был против. Ты умудрился помирить наших командиров. Как ты это сделал? Спасибо за это. Если бы ты их не помирил, то себе пришлось бы худо. Митце, как и Дракен, уважает Майки и всегда был верен ему, несмотря ни на что. У Митсуя типичная внешность скопника, с пирсингом и тому подобными вещами. У него также довольно привлекательные голубые глаза. Как я говорил выше, у него когда-то была идентичная татуировка дракона за боку головы, как у дракена, а когда он подрос, он отросил волосы, и татуировки было не видно. Митсуя довольно мускулистый, нам это показали во время битвы с Тайчью. Митсуя в частности ходит в форме Тосфы, когда он не носит форму Тосфы, Митце носит белую куртку, бомбер и другую повседневную одежду. В старшей школе миция меняет прическу на маллет. Навыки Митце, как капитан второго отряда токийской свастики, а также один из ее основателей, Митце оказывает большое влияние на решение банды. Благодаря своему влиянию он смог убедить Майки и других капитанов позволить ему заключить сделку с Тайджью и не наказывать Хакая. Несмотря на то, что Митсуя не интересуется борьбой и в основном старается избегать ее, он хорошо сражается и показал свои боевые навыки. Он дрался с лидером Черных Драконов Тайджу и не давал слабину, хоть разница в силе была очень велика. У него также хорошая выносливость. Он смог принять многочисленные удары Тайджу и пережить удар по голове металлической трубой. Кроме того, Мочи был впечатлен боевыми навыками Митсуи. Если что, Мочи – один из Небесных Королей Поднебесия, и тот, кто когда-то уработал близнецов к авата. Вставай, такимичи. Спасибо. Тупица! Мы должны драться! Ты из второго отряда один из нас! Не расслабляйся! Кроме боевых навык, Минцуй занимается шитьем. Он любит шить и возглавляет свой школьный клуб. Его навык и опыт в шитье уважаются всеми. Митсо был тем, кто придумал и сшил форму Тосвы. И в знак благодарности, Мице лично сшил униформу для Текимичи. Митсо лично шьет Митце. тебе нашу форму. Впервые после формы для основателей, да, Митсо? Так я выражаю свою благодарность, Текимичи за то, что спас драки на 3 августа, и за то, что образумил нас в кровавой Хэллоуи. Поэтому я хотел сделать тебе форму своими руками. На, примерь, Текимичи, если что, подгоню. Забыл отметить, что Митсо начал шить чтобы обеспечить своих младших сестер игрушками, которые его семья не могла для себя позволить. Интересные факты, согласно официальной книге персонажей. Его мечта – стать дизайнером. Его особое умение – он может определить любой материал ткани, просто потрогав ее. Человек, которого он уважает или восхищается – Коко Шанель. Митсия не умеет обращаться с механическими вещами, и, по словам Хаккая, он использует только один палец на клавиатуре. Из запроса, за кого вы хотите выйти замуж, Митси занял второе место в топ-3 лучших. И также из запроса, кто может стать богатым, Митси занял третье место в топ-3 лучших.